Ну что, друзья, всем привет! Сегодня поговорим о фарах. Приобрел я себе фары ATV Групп White 45. И вообще, в целом, хочу сказать, что я уже использовал эти фары на Kawasaki Broadforce 750. Мне очень понравились, как они светят. И вот спустя время, когда я продал свой квадроцикл Kawasaki, решил приобрести снова эти фары, поскольку я ими остался доволен. Почему? Потому что соотношение цена и Качество излучаемого света меня вполне устраивает. Кому-то может, <coughs> может отдать предпочтение Риджету, кто-то еще другому производителю. Я вот отдаю предпочтение атв не так, погнали. Что у нас там внутри есть? А, есть замечательные такие два постера, а, в которых указано, что защита стандарта IP68, 10-этапная проверка света, то есть гарантия 2 года. Ну и также фактически тут ссылки на... Разные соцсети и так далее. Так, откладываем в сторонку. Обыкновенная коробка. В прошлый раз у меня была коробка чуть подороже. Такая э, сине-серая с надписью золотистая ТВ АТВ-групп». Ну, в этот раз она мне чуть попроще. Но опять-таки, нас не интересует коробка, нас интересует сам товар. Тут мне положили наклеечек побольше. Я попросил, а так в стандарте было, по-моему, одна или две от ТВ группы так что будут красоваться на квадрике. Мне очень нравится, как они сделаны, симпатичные. Что у нас тут дальше? А, Пролончик был. Вот, собственно, сами фары. Давайте поговорим теперь о комплекте. Что из себя комплект представляет? Неплохо упаковали, мне нравится. Смотрите-ка, есть шестигранник, болты, гайки, маленькие всякие шестигранники, кучку всяких всяких сторону стороны. Сами наши элементы, куда они должны крепиться, это скобы. Вот такие, то есть подвижные у нас здесь закрепляются и дальше мы регулируем угол атаки, как некоторые их его называют. Погнали дальше. Ставим саму пару. В целом они фактически упакованы вот в такую ударно защищенную пленку. Упаковку. И выглядят они вот таким вот образом. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. так. Так-так-так-так. Примерно как-то так, наверное, будет выглядеть это. Я еще пока не подумал, как это буду крепить. Пока не подумал. В целом они выглядят вот таким вот образом. Такая качественная, качественный логотипчик мне нравится. В целом у нас получается по 3 диода в линию, здесь 3 диода в линию. И, соответственно, у нас боковой засвет. Боковой засвет мне очень нравится, как он работает. А... Вот такой вот вид снизу. Вид сзади. Соответственно, вид сбоку. Ну, и вид с другого боку. Также посмотрим, как они у нас собраны, проклеены. Ну, в целом все очень неплохо. Примерно как-то так. Давайте возьмем вторую пару, посмотрим, как вторая у нас. щелей я явных не вижу покраска очень такая на вид а, вполне качественная то есть изготовление то есть вот такие вот эти ребра охлаждения тоже достаточно такие массивные как я вижу и очень большие опять скажу я добавлю наверное все-таки к этому видео я не эксперт я лишь только человек который так называемый юдер, как и вы пользуется и стараюсь выбрать для, для себя Хороший товар за оптимальную приемлемую цену. В целом могу порекомендовать эти фары. Я говорю, я уже их использовал. Они мне очень нравятся. А, вот такие разъемные фишки здесь. И они так, получается, единые целые вставляются сюда. Но я буду, скорее всего, использовать вот так. Обрезать их, поскольку мне нужны. Буду цеплять к стандартному переключателю света, поскольку для меня это гораздо удобнее, когда ты включаешь переключателем дальнего и ближнего света, и все у тебя под левой рукой находится очень удобно как раз, то есть когда едешь на доп, выезжаешь, ты переключаешь на ближний свет фар, который отключаешь все балки свои, и когда ты уже приезжаешь в темную лесополосу, то включаешь уже все фары, и это комфортно, ну, по крайней мере, мне. Далее уже смотрите сами, как вам удобнее, так и цепляйте, также производитель этих фар, поставщик, производитель как угодно, Предложил мне воспользоваться специальным комплектом для подключения, который идет уже фактически так называемый plug-and-play. Возможно, это было рациональное решение, правильно, но я посчитал, что мне это не нужно, поскольку я все равно буду обрезать и испаивать контакты уже с стандартным, со стандартным, стандартной проводкой. Ребята, в целом вот такой вот обзор. Краткий, может быть, кому-то будет интересно. А впоследствии я их буду крепить. Надо подумать, как их закрепить, поскольку мест вроде бы и много, и вроде бы немного, как можно это закрепить. Я подумаю, подприкину. Есть у меня пару идей. Одна из идей была у меня это воспользоваться простым уголком металлическим. Я его обрезал и сделал вот таких вот несколько уголков. В целом нам нужно будет два. И надо будет подумать, как их можно вообще закрепить и насколько во это вообще у меня получится. Ну, примерно так, ребята. Друзья, собственно говоря, хотел показать вам, как э, я решил установить эти фары. Э, у меня установлена была длинная балка. Э, она у меня закреплена вот здесь. Я очень долго думал мучительно, куда поставить эти фары, и решил поставить их на треугольник. Э, хочу рассказать о том, какие есть э, моменты. Вот эти фары можно устанавливать э, двумя типами, чуть выше. И чуть ниже для этого нужно скобу переворачивать так и вот так я соответственно сделал их пониже чтобы они выглядели достаточно эстетически назовем так Ну вот так это будет выглядеть но при этом вы должны понимать что у них э, угол так называемой атаки он будет весьма небольшой то есть вот как-то примерно вот так это будет в целом, если смотреть, то это направлено больше на дорогу, поэтому вот то, что нужно, я бы сказал. Ну, а дальше уже назовем проверка боем, будет понятно. Если мне не понравится, как они светят в этом положении, я их перевешу куда-нибудь другое место. Но в целом, вот такой момент. Вот эти провода я буду заводить под корпус, вот сюда. И далее все это буду цеплять уже непосредственно к проводам на дальний свет. Они у меня уже здесь есть. Они мне вот здесь вот выведены, вот так вот, все это дело запитаясь сюда. Такой принцип работы у меня уже был на Kawasaki, это отработало достаточно долго, долгий период времени, у меня не так сколько, ну, почти полтора года у меня отработал в таком моменте и до сих пор еще работает у Саши. Так, в целом вот, ребят, какой момент. Хочу сказать, что фары крепится очень легко и просто, нет никаких проблем. У меня были сделаны вот тут отверстия от старой фары, которые я заменил. И я, в принципе, на эти же болты, которые в комплекте шли, посадил их. Значит, я сделал болтом снизу и закрутил. Опять-таки хочу сказать большой плюс, что мне понравилось. Вот эти крепежи-скобы, так называемые, которые вы видели, Вставляясь туда, там прям гаечку туда роняете и прям закручиваете сбоку. Это настолько удобно, на самом деле, меня удивило, что удобно. Обычно приходится корячиться, как-то мудрить. То здесь прям вообще проблем никаких не вызвало. Скоба, которые, уголки, которые я нарезал, я пока их не использовал. Решил как-то вот так поставить. Хм. В следующий кадр я покажу, как это уже будет готовый вариант. Вот и готовый вариант. Установил я фары. То есть, получается, провода все завел вот сюда. Дальше посмотрим, как это будет выглядеть, как это будет светить. Всегда их можно будет подразвернуть. Единственное, что мне только не нравится вот в этом плане, это то, что мне кажется, что они будут вибрировать. Но ну, это в процессе эксплуатации будет понятно. Но ну, в целом, вот такая вот картина получилась. Вот как-то так, и они не слишком высоко, и в то же время их угол достаточно хорошо направлен. Ну, дальше будет видно. Посмотрим. Ребята, всем пока. Пользуйтесь.